Всем привет, друзья! Сегодня на рассмотрении экономическая игра называется она Монополист Ребят, работает 25 дней Но, обратите внимание за такой короткий срок уже сумма пополнений достигла 9 миллионов 199 тысяч рублей Люди реально вкладывают в этот проект Поэтому, у него есть шансы выжить и долго-долго работать Смотрите, выплаты миллион восемьсот восемьдесят выплат и зарегистрировано участников уже семьдесят тысяч человек вот проект сделан по принципу всех экономических подобных игр рассмотрим игровой процесс в проекте 4 завода каждый завод можно улучшать до седьмого уровня покупая улучшение вот здесь в таблице прописаны каждое улучшение Например, первого уровня завод можно улучшить до 30% в месяц, увеличить его доход до такой цифры. А ювелирный завод, который стоит 100 рублей первого уровня, да, и вот все увеличения вот прописаны вот здесь в таблице. Вот общее вложение будет 84 200. Некоторые люди выносили такие деньги в проект. Есть подобные видео. Дают нам один шинный завод при регистрации эквивалентом в 10 рублей. Он приносит доход. 20 процентов в месяц то есть ну через месяц будет 2 рубля он принесет где-то, да? я вложил сюда деньги и у меня э, шинный завод я увеличил шинный завод до пятого уровня он приносит ресурсы и вот еще один шинный завод у меня тоже приносит ресурсы ресурсы вот накопились их можно собрать собираем вот кнопочка собрать все ресурсы переходим на рынок продукции и вот здесь обратите внимание все мои ресурсы, стоят будут, которые заработаны, стоят 90 рублей да? мы их продаем продали без всяких ограничений этих деньги теперь можно вывести в проекте нет баллов которые препятствуют выводу денег и смотрите у меня вот здесь накопилось на покупке 1 рубль каждый день здесь дают бонус бонус до 20 копеек вот пять дней по моему я заходил и этот бонус накопился чтобы обменять средства, предназначенные на вывод, на покупки, нажимаем вот здесь «Вывести» и выбираем. Либо мы на покупки выводим, либо куда-то к себе на кошельки. Давайте сейчас закажем выплату на Payr кошелек. Так, 92 рубля. Заказ на Payr. Выплата успешна. Заказывал 92 рубля, но ну, пришли 91.13. Комиссия системы. Проверяем. Вот выплата от монополист без все есть такая штучка как калькулятор дохода можно даже рассчитать свой доход например будет завод еще 4 уровня ювелирный да? рассчитать доход будет он приносить сутки 50 рублей доход за неделю 351 доход за месяц полторы тысячи рублей и за год принесет он 18 300. Ну, можно еще добавить например да какой-нибудь вот цифры меняются еще еще то есть рассчитать можно также здесь есть бонус за скриншот, нужно указать выплату и опубликовать скриншот, но ну, не менее 5 рублей, за что нам дадут бонус в размере 5 рублей на счет для покупок, бонус выдается один раз, то есть это разово. Каким же образом здесь еще можно заработать? Это непосредственно реферальная система, собственно почему сейчас вы смотрите это видео, я вам рекомендую, а вы выбираете уже сами инвестировать в средства или нет, Учитывайте риски, потому что эти проекты высоко рискованные. Вот, так что сами рассчитывайте, много денег туда ну, старайтесь не вкладывать. По крайней мере, хотя бы то, что не жалко потерять. Реферальная система двухуровневая. 7% дают за пополнение рефералом первого уровня от суммы его пополнений и 3% от суммы пополнения рефералом второго уровня. Ну, стандартная 10% схема. Есть рекламные материалы, пожалуйста, вот ссылочка. Ссылочку оставлю в описании видео. Помимо этого, здесь есть серфинг сайтов, на нем тоже можно зарабатывать. Дают за просмотр сайта 6,8 копейки. Вот, ну, 7 копеек почти. Это максимально. Есть чуть поменьше, там просмотр 30 секунд. Вот, тоже можно зарабатывать без вложений, можно купить этих несколько заводов. Также вы можете разместить свою рекламу на данном сайте. Тоже люди будут просматривать, переходить и регистрироваться на ваши проекты. Очень удобно. Всем спасибо за просмотр, друзья. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, поставьте колокольчик, чтобы быть в курсе выхода новых видео. До встречи, друзья. Пока-пока.